Всем привет! 2 апреля 2022 года Я три недели не был на рыбалке по разным обстоятельствам И вот сегодня вроде как вырываемся на просторы дельты Северной Двины Так, я не знаю, слышно, нет мы Приехали на поле у Комбыша Сейчас Юра достал навигатор ориентируется ищет точку О. Ну что, вроде как приехали Сейчас будем выставляться Куда ты завез нас? Сусанин Вот Тут народ присутствует Вон там у нас Андрюха и компания. Машет рукой. Ну что, время 7 часов 15 минут. Э -э, палатку поставил. Лунки просверлил. я буду забрасывать снасти. Удачи мне, пожелайте. Вот сидим уже сколько времени, сейчас посмотрю. 45 минут я еще поклевки не видел водичку тянет рыбка не подходит пока что вот 8 часов 15 минут. Народ присутствует. но Продолжает подъезжать. Вот, смотрите, Юра что-то тащит, тащит, тащит. Оп, сижок. Да, выдрачил. Наверное, у него снасти заколдованные. А я сегодня не хочется вариться там у люди лежат как моржи на льду вот. Эх, вот посидели подождали никто ко мне не подошел так ни разу никто и не облизнул мою мормышку решили Уехать отсюда в другое место Может хоть корюшки полуем Раз в такой день сегодня Все, собираемся Собираемся И уматываем отсюда Гоу, просто идем Переехали, переехали Поближе к Кумбышу Солнышко выглянуло Может нам поведет Половим чего-нибудь, хоть чего-нибудь сегодня мы половим. Так, вот город, он вот завод. А вот что, где кто сверлится. Ну вот сидим на новом месте. Все-таки я поставил палатку, потому что ветерок все равно неприятный. А там он у нас, Андрюха Третьяков, сидит. Да, с Лехой. Лиля, хочет там пытается поймать, дергает. Дальше чтобы у нас еще дальше родственники пошли. Сашка. Да. Пока что вот так вот. Две корешины, Три налажены, две из которых отпущены. Одна там за палаткой валяется. Это так, а так. О, поклевка. Поклевка. Интересно, что это будет, не успел, успел, не захотел, может оп, что-то навага, да. наверное, мелкая. меня, достань Не, достань. А, не ловится Кривет, кривет, кривет Телебой нет, нет, нет Сначала подошли, вроде как Корешки были, да? Ну Раздадурило сразу Да, и палатку заставили поставить Эти корюхи поймал а я тут не могу ее поймать а на лету, на вы видели да Вот как только сказал Юра, что ему нужна мелкая навага. И навага перестала укрывать. Эх уж этот Юра, блин. Вот кто вводится в этих корягах. Ботенькие. Вот и стоит палочки, которую я поймал. Попьем чайку с печеньушечками, пряничками. Обычно обьешь до да, вот он раскрывается одно время тут навашка одолевала, до она перестала ушла куда-то помахаем тут немножко как будто бы махалкой Уже все, перепробовал сегодня всякие снасти, всякие плесенки. Пока ничего, так скажем, в приоритете не оказывается. кто-то подошел на чай, кто-то подошел на чай, ну, да? очень генивый. Погоди так, и все мне нравится вот не клюет так вот товарищи собрались уехать в другое место или что-то таскают ловят охренеть у него смотри клюет и клюет это как так то почему у нас не клюет у них клюет как так а? Где? он махает и махает смотри нифига как так то поделись секретом то что ты на что такое ловишь там на плавленого червя? Чего у тебя эта самая заморлышка такая? Нифига у тебя, блин, Это мне вадик без ведер Вчера подсоветовал Ты что, только на нее ловишь? Нет, почему? А там у тебя что? Здесь опарыш И, что, на, нее... и на опарыш тоже ловится? это ничего не ловит. Сучка, Сучка поймал да все люди ломанулись в другую толпу дальше ладно Пользуюсь случаем привет, привет. все понятно все туда ломятся все туда вот. опять вот этому Кретину Мобена, не знаю как назвать, опять попался фик. Больше, чем у всех. Эх, ты... Так вот он на ваге, смотри, сколько на на уху. Вообще, он сегодня самый богатый в нашей компании. У, у Лехи я снимать больше не буду. Пойду сниму, что там. Я гляжу, кто кто больше всех жалуется того и да ловится жаловался. жаловался чего мы уехали оттуда так, а ты бы там бы может быть такого бы и не поднял бы такого так, может быть да ой ой ой я он там лежу все черпают и черпают черпают и черпают эту камбову да ветер-то походу поменялся ветер? ну как будто бы поменялся. Ветер. А теплый, кстати, поменялся вот так вот ладно Пойдем дальше. Минус. Минус один, минус два, минус три. Ни одной рыбины, ни одного плюса. Продолжается время, час да. На нас Приближается Снежный заряд, похоже Андрюха у нас без поводки Я тебя чего-то жду. Ноги все куда мы приехали придет снежок, ведет Сижок продолжает сумку, уже наловил вторую, вторую положил. Ничего себе он тут таскает Че вообще обнаглел Сидит в открытую В открытую всем показывает Что здесь ловится А никто не может поймать Понял все, он сказал, что Поедем на свободское с шишвыками Пора уже. Уже. Ну, да? ну да Ева это море это Ева! Вообще! Нету ничего в нем! Все выловили, Все да, выловили. Два часа. Я все время наблюдаю, как Андрюха там ловит с Лехой. Леха уже поймал. Шесть сигов, Сягов. Там его Андрюхи есть. Я что-то не клюет. Не Вот, эти что такое и как с ним бороться. Уже 6 всего. простопива просто пиши рукой маме она нас видит ну все погнали сегодня мы объедем пад с правой стороны